Здорово, ребят, вот а, такая история, значит, еду в Питере просто по дороге, не ем пирожок, <с> вот, и ей это очень красивая, замечательно, классная какая-то, женственная такая вся, ну, очень-очень клевая девушка, ну, я попросил опустить окно, что-то начал с ней общаться в пробке, она замужем, у нее там колечко, вот и к вопросу о том, что в прошлом видео в моем на Ютубе я говорил, что ну, там, мне не понравилась ситуация с женщинами, которые э, просто вешались на иностранных болельщиков. Но вот это как раз ситуация подтверждает, что в России есть реально клевые девушки. То есть э, мы что-то разболтались, но ну, она замужем. Я ей пожелаю счастья. И она просто достает э, такой пакетик э, бумажный с какими-то крутыми пирожками. Поверните налево. Вот, и угощает меня пирожком, хотя я, ну, конечно же, не просил. Ну, именно вот таким пирожком в данном случае. Не знаю, к счастью, Александр, Маршрут вот. перестроен. И это очень приятно, Впереди дорожные работают. А, ну, общайтесь больше, потому что... Это же классно, когда вы едете с утра в пробке, видите красивую девушку, не знаю, там, это уже поднимает вам настроение. И у вас нет проблем что-то ей сказать там или познакомиться. И если она еще и угощает вас э -э, пирожком, то это еще вдвойне классно и это может зарядить вас с хорошим настроением на целый день. вот. Поэтому, ребят, общайтесь, не знаю, будьте открытыми. Вы можете таким образом, что и по работе себе какие-то связи намутить и так далее. То есть, будьте открыты к миру. Вот. И для тех, кто еще не вписался в мой групповой тренинг, который стартует 9 августа в Москве, 9, 10, 11, 12. Вся инфа под этим видео у меня на сайте. Вот. И вписывайтесь, ребят. Там осталось буквально 2-3 места. Я лично буду с вами бегать в полях, это будет исключительно практический групповой тренинг, в общем, как-то так, счастья вам.